Всем привет, друзья! Сегодня будет очень такое познавательное, короткое и полезное видео. И это видео, могу сказать, может в корне изменить вашу жизнь. В каком плане? Конечно же, финансово. С чего я хочу начать? Я хочу вам предложить заняться самым одним из безопасных, стабильных надежных бизнесов заработков в интернете речь пойдет о, может вы сразу закроете видео не знаю вы наверное слышали про этот заработок но он считается самым надежным и безопасным в топе из заработков речь пойдет о партнерском заработке партнерский маркетинг не спешите уходить с канала моего, да, и досмотрите это видео до конца, потому что я вкратце и по сути вам объясню, в чем суть этого заработка. Конечно, любой человек хочет быть хозяином своей жизни, да, то есть, например, к примеру, как я, да, вот я сейчас работаю в интернете. Сколько я посижу около компьютера, столько я буду иметь у себя в кармане. То есть я вышел на такой уровень, когда, когда мне не надо ходить на завод, работать на босса. Я сам себе босс. То есть я зарабатываю сколько хочу, сколько могу да, по своим возможностям. Этого желаю каждому любому человеку, потому что это такое ощущение, что ну, ты сам себе хозяин, и ты можешь плюс работать в любой точке мира. То есть Летом поехал отдыхать, берешь с собой ноутбук, заходишь в компьютер, пару кнопочек нажал, заработал, отдыхаешь себе спокойно. Да? То есть никаких тебя обязанностей перед кем-то там нет. Ты сам себе хозяин. Смотрите, э -э, в чем заключается заработок в интернете? Откуда деньги в интернете? В основном. Все деньги в интернете – это купи-продай. Да? То есть, кто-то продает, кто-то покупает. Вот вся суть бизнеса в интернете. Чтобы что-то продавать, вам надо уметь это делать. Все можно продавать в интернете. Но как? Для этого надо знать кое-какие фишки. То есть, где брать трафик как его настраивать, на какие офферы да, посылать этот трафик, какие оферы прибыльные, какие неприбыльные и тому подобное. Может это покажется очень сложным и пугающим, да? но поверьте мне, все зависит только от вас. Если вы себя сломаете внутри и доведете начатое дело до конца, поверьте, плоды придут очень такие в финансовом плане очень жирные то есть э, ну я вам скажу что финансово независимым человеком быть это очень классно смотрите я тоже начал с партнерского маркетинга э, в российском сегменте но сейчас на данный момент я перешел чуть на уровень выше просто я сейчас работаю на американский сегмент на европейский там побольше чеки и тому подобное но всем своим подписчикам и зрителям моего канала и кто смотрит это видео посоветую начать с российского сегмента потому что люди многие не понимают английского языка а разобраться на своем родном языке будет проще да, когда вы разберетесь с этим видом заработка на своем языке родном, да, когда пойдут первые денежки, они пойдут по любому, вы увидите, вы почувствуете это, вам захочется, захочется еще большего, да? Со временем я выложу на своем канале э, другое видео, которое будет рассказывать, как можно раскрутиться в другом сегменте, то есть в зарубежном, на зарубежном рынке и тому подобное. Там чуть сложнее, но поверьте, что там деньги намного крупнее. Так вот, что я хочу сказать, если хотите изменить свою жизнь, зарабатывать в день минимум от 500 рублей и до бесконечности можно, до миллиона, да? Все зависит только от вас. Я могу вам предложить два варианта. Есть бесплатный вариант чем особенно этот бизнес, вы можете работать бесплатно, да, то есть без никаких практических вложений. Но это будет долго, упорно и выхлоп будет маленький. Есть второй вариант. Кое-какие вложения, но вас научат это делать намного быстрее. Вы будете все это делать прибыльно и профессионально, да? Есть такой человек, у которого я сам проходил обучение, набирался опыта и, так сказать, этот человек съел, ну как, съел собаку на этом деле, да, вот как говорится в поговорке. Этот человек, он занимается этим бизнесом практически уже, не могу сказать, сколько лет, но... Человек изменил свою жизнь тоже в Корне, и он сейчас живет э, в Таиланде и оттуда ведет свой бизнес. Переехал в свою страну, в которую мечтал переехать. Э, зовут его э, Сапыч, это его как бы прозвище, да. Э, ну как прозвище? Ну, интернет, интернет такое, да, э, как бы ник. А его зовут Александр Юсупов. Э, человек на виду, то есть он не прячется ни под какими там свои фотографии выкладывает, у него есть свой YouTube канал и вот он создал отличнейший, на мой взгляд продукт это называется продукт партнерский конверт 3.0, перед этим был 2.0 в котором он все вам покажет и расскажет то есть пройдя этот курс вы начнете зарабатывать деньги, свои первые деньги. Может быть, вы уже миллионер в интернете. Да, тогда пропустите это видео, вам это будет, может не так интересно, да. Но кто хочет начать свое дело, я очень советую. Дело ваше. Пойти стороной, пройти стороной или же взять, как говорится, мой совет на заметку и начать. Дело, свое дело, и зарабатывать на себя, да, работать на себя. Давайте пробежимся по сайту, что он предлагает. Тут почитайте, есть видео, в котором он подробно рассказывает, все просмотрите. Он описывает здесь о себе, что он прошел, как прошел, как все происходило. Все подробно будет на этом сайте, да. Вот содержание курса. Бонусом вы получите предыдущий курс. Партнерский конвейер 2.0. Если вы приобретете этот курс. Этот курс недорогой, поверьте мне. Но он стоит вложения. Да? То есть здесь информация на более крупную сумму вложена. Чем, чем Александр хочет получить за этот курс. Да? Смотрите. Смотрите. Бесплатный сыр это такой, знаете, ну, я говорю, повторюсь, вы можете идти бесплатным путем, но этого будет очень долго, будете делать ошибки, и вы, вы просто, э, другие теряют веру в этот заработок, и все, забивают на это и уходит, да, но, смотрите, если вы приобретете, приобретете этот курс, вы сразу по-другому это все увидите, всю кухню изнутри, да, вам покажет человек, что, как и чему. Поищите в интернете, в интернете информацию про этого человека, если не верите мне, да, и посмотрите, какие отзывы о нем идут и тому подобное. Его курс, кстати, расположен на партнерском агрегате, то есть он продает этот курс на таком агрегате, где разного рода шлак не продается, продаются только проверенные курсы, которые имеет в себе полноценную информацию да не ну, как говорится простым языком все рабочая система давайте пойдем вниз я посмотри, покажу что дальше смотрите есть тарифы есть минимальный 990 а сейчас как раз скидки происходят у него есть тариф базовый есть все включено вам решать что вы хотите? Да? какой тариф выбрать. Я не знаю. Посоветовать даже трудно. Я бы взял для начала, может, средний тариф, да, посмотрел бы, если что-то мне не хватает, написал бы в поддержку к нему, переспросил бы, э, заапгрейдился бы, да, все включено, да. Все зависит от вас. Э, да, кстати, друзья, вот смотрите, я еще покажу вот свою пару агрегатов которые я сейчас зарабатываю на зарубежном рынке да ну тут один есть такой кликбанк вот мои выплаты сюда я не очень так сильно лью есть другие более жирные партнерки да ну вот такие 31 170 19 368 долларов 266 есть джи вот кстати, позавчера я чуть-чуть дал трафика на один продукт. Вот, читайте мне, за один день капнуло 266 долларов. Так что всем желаю дойти вот до, до таких заработков. Это еще минимум 200-300 долларов. Люди зарабатывают десятками тысяч в день. Но к этому надо идти и стремиться. На этом закончу свое видео и хочу чтобы вы призадумались стоит ли обратить внимание на мой совет чтобы изменить свою жизнь к лучшему да то есть стать хозяином своей жизни есть такая поговорка да кто не мечтает не стремится к своей мечте тот всю жизнь работает на чужую мечту. Так что задумайтесь, друзья. Все только зависит от вас. Вам решать, как вам жить, что кушать, куда ехать, отдыхать, на каких машинах ездить и тому подобное. Закончу на этом свое видео. Если оно вам было чем-то полезным, ссылочку на Сапыча я оставлю в описании под видео. Все мои контактные данные тоже под видео. И если оно было полезным, это видео, поделитесь в соцсетях своих. Пишите комментарии, я их читаю. Отвечаю обязательно. Ставьте лайки, дизлайки. Может вам что-то не понравилось. В следующих видео я буду разбирать еще интересные, полезные сервисы, виды заработков и тому подобное. А всем моим зрителям и просто людям, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, недаром мой канал называется «Мотивация для кармана". желаю вам всем крепкого здоровья, успехов во всем, во всем и благополучия. С вами был Владимир. До новых встреч. Всем пока.